Привет, Эльдос. Привет. А, спасибо тебе, что пришел. Спасибо тебе, что позвал. Все, пока. Вот как ты на ТНТ попал, получается, на открытый микрофон? К тебе вот эти просьбы о сотрудничестве, все дела, их больше стало? Ну, их не было, но теперь стало, да. Типа всякие друзья у тебя появились, о которых ты не знал? Да, очень. Очень много. Расскажи вообще, как твоя жизнь изменилась после вот, обретения большой популярности. Ты до этого тоже, у тебя была какая-то популярность? Но ты сейчас как будто на федеральный уровень вышел. Да, пока что я не могу назвать это популярностью, но там пока что ничего. Наверное, после всех выпусков станет нормально. Пока это... что... Ну, у меня 3 тысячи подписчиков хочу сказать. Мне ну, это тоже странно, потому что я видел вчера ТНТ, официальный канал выложил твой, ну, часть да, твоего кстати. монолога, но они, тебя не отметили почему-то. Да. Ну, у них 13 миллионов подписчиков. Если они от отметят, то 13 перейдет ко мне. Да. Ну, ты, мне кажется, скромничаешь, типа, ты не почувствовал популярность все дела. Потому сейчас в интересное зайдешь. Именно, ну, наверное, в нашем сегменте Кыргызстана. Ну ты там везде, типа все паблики тебя mm -hmm. выкладывают. И такой большой инфоповод, наверное, для нашей страны это получился, Потому что если это в одно время, вот там девушка какая-то выиграла миллион на каком-то телевизионной программе. Да, да, кстати, я слышал. Кондитер. А, ты попал на открытый микрофон. И еще один курьер Кыргы снялся в фильме российского режиссера. Uh -huh на вечернем органе об этом говорили, и типа вообще за одну неделю про кыргызов очень, очень часто. новостей, да. да. А, когда ты вообще перебрался в Москву? Четыре года назад. Четыре? Я думал, ты намного раньше здесь был. Нет. Четыре? А зачем ты приехал? Какие цели преследовал? Да нет, просто кайфануть, просто воздух менять. А до этого где был? в Бишкеке. Ты в Бишкеке родился? Нет, в Аше родился, там жил, потом где-то в Бишкеке три года ходил, жил, потом приехал. Смотри, в Аше, получается, ты с какими летел? Да, всю жизнь, uh -huh. вот. И каждый год я в Бишкек съездил, что-то там отдыхал. Uh -huh. А вот в Москву, когда перебрался, первое время как-то чем ты зарабатывал на жизнь? Ну, работал. А, первым работал, этот, курьером работал. Цветы доставал, да? доставлял, да. Сколько ты проработал курьером? Да не знаю, там только месяц работал, и типа не понравилось. А потом? А потом... Вообще расскажи вот историю сверх своих деятельностей. Курьером ты работал, потом к чему перешел. А, еще видосы снимал. Угу. И тоже не понравилось. Я продал аккаунт. Да, я вот это хотел спросить. Ты только что сказал, у тебя 3000 подписчиков, но mm -hmm. до этого я видел то, что ты смотрел мои сторисы. Uh -huh. Я перешел, смотрю, типа, ты смотрел, и у тебя там нормально у тебя подписчиков было. Ну там где-то 40 тысяч, что ли, было. И ты продал аккаунт? Да. Это ты набрал подписчиков, когда еще в Бишкеке я жил? Да, тогда 10 тысяч было. И за сколько ты продал 40 тысяч подписчиков? Ну, там 30 лет, 20 так было. Тысячу рублей? Да. То есть, получается, физическим трудом ты особо не занимался? Только вот цветы? а дальше вот на вайнах на рекламе или как да да, да рекламы всякие ты вайны снимал я видел угу. как ты к вайнам пришел да я просто дома снимал какой-то видос в тиктоке в тикток тогда, тогда уже тикток был ну да тогда был я посмотрел и какое-то интересное видео я попробовал и выложил в инстаграм и все пошло что-то я подумал надо снять еще то есть ты обеспечивал свою жизнь за счет своей блогерской деятельности? Да. Сколько ты мог там месяц зарабатывать в то время? Не знаю, наверное, где-то до 50 тысяч. 50 тысяч рублей в mm -hmm. месяц ты зарабатывал. Ты, получается, вот этот движ блогерский, кыргызов есть в Москве, ты с ними со всеми общаешься, да, двигаешься с ними? Нет. Yeah. Нет? Просто я, по-моему, видел... Девушка есть, ее сай, Сайхау или как зовут? Айка. Не, Ай, не Айка. Она, короче, труба трэш снимала. Она там на, мигу, э, на вагон метро прыгала. А, ебать. <соценно> Самара. Да-да, ты же с ней двигался, да? Ну да, там пару видосов снимали, да. А, то есть честно не общались с ней? Я вот, ну, э... все время писала, что-то давай с ними, давай с ними. А такой ты такой... ее отшивал, да, Брян. постоянно? Ну, ну ладно, да-да. Просто вот э, хочется затронуть тему вот, э, движа блогеров, mm -hmm. крыгызов именно. Как ты вот к этому движу относишься, как ты на них смотришь, на это общество? Что ты можешь сказать о них? Брян. Ну не знаю. Но есть, которые нормально снимают. Да, скажи, кто для тебя вообще нормальный блогер? Не московский, а вообще кыргызский. Да, вот в Кыргызстане те ребята, которые, например, Хаха 4, Форс-мажор и Три де Жанейро, вот да. эти нормально снимают. У них такой чисто пацанский, вот да. да, такой юмор. Еще на русском. Ну они такие более цивильные, что ли. Mm -hmm. Просто вот московские ребята, блогеры, к ним много претензий есть. Ну, вообще от, от сообщества блогеров, от вообще людей, мне кажется, то, что они как-то вот пытаются популярность поймать, хайп на сугубо каких-то грязных вещах, на каких-то черных, или вот за счет религии у них постоянно войны, и они, mm -hmm. не знаю, они никогда не стараются. Жало, на жалость, на да, жалость давят на какие-то они популисты они такие вещи говорят которые хотят... людям просто так нравятся и они никак не пытаются качество уровень своего контента поднимать хотят показаться хорошим типа да, какие-то да. ну так советы какие-то и ну вот эти социальные ролики но ну я же их знаю я их видел в жизни они не такие как видосы. Возможно, из за этого я даже ушел, типа, зачем этим заниматься. Да, что... они... Ну, я хотел, например, как сделать? снимать с ним видосы там. Но, типа, нет ребят, которые прям нормально снимают, и мне не с кем снимать. И такой, блин, ну лучше нахуй это. Да, это правильно сказала, они как будто проповедуют какой-то правильный образ жизни, да. а сами Шевер. продают какую-то дичь постоянно, какие-то гивы, ставки, короче, очень спорные у них заявления постоянно. Недавно даже подрались, вот как, отошли, и тут Бека, ну типа вроде год назад, что ли, вот с ним связанный какой-то скандал был, то, что он... Э, как-то он высказался наших девушек, если они коротко, короткие юбки надевают, то они проститутки. Mm -hmm. А потом взяли как-то искусственно, разожгли какой-то скандал между друг другом, и реально вышли и подрались, прикинь. Ты видел драку эту? Нет. Нет? Ты слышал вообще про это? Да, все говорят, что-то ребята... В последнее время вот эти непрофессиональные бои популярны. Как ты к этому относишься? Блин, ну не знаю, я даже не обращаю на них внимания и не смотрю ничего такого. Ты следил за легендарной историей битвы Хазбика и Абдерозика? Нет. Ну, они постоянно в рекомендациях и в Ютубе. Все говорят мне, что ты с сладьбыком выйдешь, а такой, бля. Ну не знаю. Но мне сказали, что это, типа, просто ради хайпа они сделали, боя не будет. Да, я слышал то, что изначально было договорено, что боя да. не будет, и они просто так эти качели раскачивали, и в итоге все равно ничего не было mm. Ну а как ты вообще смотришь на вот эту ситуацию, то, что там же вот э, люди, которые устраивали эти бои, они же.. Э, хотели хайп словить именно на том, что они вот на их то, что они другие и хайсбик, и абдрузик, то, что они вот такого роста, все дела. Как ты думаешь, вот э -э -э, монетизировать? Прям можно вот даже сказать, что они использовали их, типа, чтобы зарабатывать на себя. И вот этот спор, типа, еще заплатили там какой-то миллион, это тоже все обман просто ради хайпа сделали. Они друг друга знают дружат нормально типа отношения Ну вот сейчас вот такой жизнь ради хайпа все делают Ну если завтра к тебе придут и большую сумму денег предложат и скажет вот, нужно подраться ты подержишься? с кем ну не знаю <с <с ну прикинь там какой-то не не не твоего же уровня человек там физического и возрастного нет зачем ну, я заработать. Же... Типа 10 миллионов. Тебя такое не интересует, да? Да. Понятно. Ну, я стендап-комик, зачем мне драться? ну Я решил вот так, ну, с этим с этой дорогой идти. Вот. Uh -huh. Другие вообще не интересуют. А -а -а, смотри, получается, ты снимал войны mm -hmm. был блогером, а потом... Как это все в стендап перешло? Так понятно же, юмор. <laughs> Но я с детства вообще такой веселый и всегда смешила. И когда я продал аккаунт, мне ребята предлагали, давайте по типа, стендапам заниматься. Мы в Москве делаем стендап каждый месяц, концерт. Не хочешь к нам? Я такой, давайте. <laughs> я думал, ты мне сейчас предлагаешь. <laughs> И вот, получается, какой, вот этот Кыргыз стендап, который? Да, да, да. Там началась твоя карьера да. стендап-комика. Сколько уже прошло с того, как ты начал? Почти год. То есть ты год только стендапом занимаешься, и ты уже на ТНТ, да? Ну, получается, да. Расскажи вот, история с открытым микрофоном, как она началась, как это все происходит, отбор, не отбор, как ты готовился... Помогали ли тебе писать текст? Ну вот с ребятами из Казахстана пошли на фестиваль и из них только я и Норбек прошел, знаешь Норбека? Нет. Ну тоже стендап-конг угу. из Кыргызстана. он уже семь лет занимается. Вот, ну мы прошли и завтра же типа нас заселили в гостиницу и там где-то неделю готовились. Ну, писали материал и несли редакторам, они убрали какую-то часть, и мы несем обратно к продюсерам, и они тоже какую-то часть убирают. И вот так, каждый день, пока не будет пятиминутный материал. То есть перед выступлением они вам помогают, вот это осматривают, редактируют да. весь материал, да? Да, некоторые убирают, некоторые добивают, помогают. А когда-то вот э, первое у тебя выступление было, перед ним ты был уверен, что твои все шутки залетят и нормально все будет? Ну да, потому что ну, на фестивале уже понятно было, потому что каждая шутка зашла, и некоторым ребятам даже минуту выступать не дают, но там вообще три или четыре минуты выступаешь, и типа в конце, типа всем спасибо, пока. Потом вечером выходят результаты, а некоторые минуты выступают и все, музыку врубает, пошел нахуй. А я, типа, где-то пять или шесть минут выступал, мне вообще не врубали, не врубали музыку. И до конца послушали, все смеялись. И в конце выступления сразу подошли. И такой, ну, здрасте. Кто к тебе вот, подошел? Вот ну, там, женщина, которая работает с участниками. Mm. Это фестиваль, получается, это как отбор в открытый микрофон, да? Да. А там было жюри? Нет, там ведущие, и... но ну, они там с закрытого сидят, смотрят прямой эфир. Mm. И типа по... по оценкам зала, что ли. И сами смотрят, если нормальные шутки берут. Ты к Ширбакову, да, в команду попал? Да. Ну вот где-то неделю редактор редактура идет потом пока славе это слава дус махамедов продюсер тнт mm -hmm. ну мы перед ним выступаем и он все посмотрит потом некоторые убирает ну пару шуток и завтра уже мотор типа снимается mm -hmm. так. Потом, ну, вот, у Леха Шербаков новый наставник, поэтому он выбирал первым и выбрал меня. Появились какие-нибудь знакомые, типа, ну, вот Шербаков, ты к нему в команду попал, ты с ним тусишь там, встречаетесь с ним? Ну да, иногда. Он тебе помогает писать или... Нет, только в проекте, когда снимались, помогала, а сейчас нет. А Было. сейчас проект закончился, что ли? Да, уже все отснято. А, да? Уже победитель есть? Да. Прикол. Ты же не скажешь, кто победил. Ну да, нельзя это. Вообще нельзя, что отснято, сказать, ну ладно. Не, отснято, может, это и очевидно. А какой там приз был? Три миллиона рублей. Три миллиона? Ты на тачке сегодня проехал? Нет, на метро. Потому что я не выиграла. Если чисто гипотетически 3 миллиона рублей, есть, ты выиграл бы, на что бы ты потратил? Может, ты их и выиграл, мы не знаем. Ну, не знаю. Наверное, какой-то коттедж э, под Москвой купить. Недвижимость, и... да? Да. И можно, можно даже в Кыргызстане купить. Или машину купить. Я не знаю. По-любому я не буду водить. Ты пробовал вводить? Да, я пробовал Фит, например, Солярис, ага. который автомат. А вот механи, механику или как механика или как это называется? Да, да, да. Новую, Коробка передач? Не, не, не пробовал. Только на автомате, да? Понятно. А -а -а -а, после участия в открытом микрофоне частота твоих выступлений э -а, увеличивалась? Что ну, типа, у тебя больше выступлений стало, больше тебя звать. Ну, да, конечно. Сколько раз в месяц ты выступаешь? Если прям каждый день выступать, то где-то 50. 50 выступлений за месяц? Uh -huh. Это, получается, есть дни, когда ты несколько раз выступаешь? Да, 2-3 раза бывает. Офигеть. А с одними тем же материалом? Нет, Ну. Ну, в некоторых местах ты выступаешь с бестом, с проверенным материалом. Если позвали, типа, ну, или концерт какой-то, типа, сегодня будут э, опытные комики и рассказывать свои шутки, ну, тогда ты проверенный материал рассказываешь. А если, типа, просто открытый микрофон или проверка материала, ты новый проверяешь. Mm -hmm. Вот э, если человек решит заняться... Стендапом. Вот Ты можешь сказать, начинающий стендап-комик, у которого плюс-минус столько же выступлений, как у тебя, сколько он в месяц может зарабатывать? Что, я не понял. Ну, сколько я зарабатываю стендап-комик в Москве? Ну, Твоего не уровня. Не, не суперзвезда, как Сабуров, там, например. Не знаю, у каждого как, типа... Если его часто зовут, то, может, даже 50-100 тысяч. А если, типа, непопулярный или, типа, не 50-100 за комик, выступление? Да, на выступлениях чисто. Нет, за одно выступление 50-100 тысяч? Нет. А сколько одно выступление стоит? Одно выступление где-то 3-5 тысяч, вот так. Это где-то 15 минут, да? Да, да, где-то 10-15 минут. У тебя есть какие там проблемы на национальной почве были когда-нибудь конфликты? Ну не прям типа открытые, да. но я чувствовал. очень ну там незаметно такой и все. Ну на микрофонах бывает типа на манимайках обычно. Типа если в финале типа Русский, я, типа, конечно, они за своих, ну, вот так. А иногда бывало, что даже я прям достойно выступил и за меня. Николасовали. Там же, типа, кто больше, за кого больше хлопают? Да, зрители решают. А, с ментами у тебя были какие-нибудь проблемы? Ну, да, очень много. Почти, можно сказать, каждый день. Как это происходит, расскажи. Ну, типа, что-то один, а где родители? Или, например, я часто езжу ночью, типа, что ты так поздно гуляешь один. Я говорю, мне 24. Я такие, а, а, покажи, паспорт, я говорю, показываю. Я такие, ну ладно, извините, до свидания. А иногда бывало даже, что я без документов вышел и забирали но ну, я же как я могу доказать без паспорта и кто-то приезжал и при... документы привез и такое показываю а не да, я слышал твою шутку если ты потеряешь паспорт тебе придется заново с четвертого класса жизнь проживать. Ну да ну без паспорта это пиздец не пиво не сигареты ты куришь пьешь ну, иногда пью, да, но не курю. Как ты вообще собираешься материал, да, вот писать? Пока то, что я видел, все связано, типа, с твоим ростом, с mm -hmm. твоей особенностью. У тебя есть планы, типа, на другой стендап переходить, не связанные с, с твоей особенностью? Да, я уже перехожу, в ней уже шутки не про себя. Более обобщенные, да, шутки? Да, ну в открытом только про себя более. Ну, там. Пару шутки не про себя были, но ну, а сейчас прям не про себя пишу. Ну, про кого? Ну, не знаю там. Ну, я понял. Наблюдения, какие-то темы. Ты читал комментарии под постами? Ну, твои выступление выкладывали в пабликах кыргызских? Да. Читал? И какие там самые частые комментарии ты замечал? Ну, типа, молодец, вперед, что-то там, поддержка. Но есть некоторые даже прям очень плохие комментарии. Хитрые. Как ты с этим хейтом справляешься? Да я просто не отвечаю. И не то, что не отвечаю, ты же все равно переживаешь, да? Или тебе все равно? Не, поебать. Просто мне кажется, я раньше думал только у кыргызов такой вот этот, знаешь, хейт он безобоснованный, глупый, вот с чего я охренел, типа выступление, ты там классно выступил, всем комикам, всем жюри понравилось, и люди, знаешь, что пишут, типа, все хорошо, все хорошо, блин, только вот про проститутку не надо было говорить, типа, камон, чувак, это вообще другая страна, я не удивился… То есть я удивился, что там не было комментария. У нас есть, знаешь, такой прикол, типа «Каргыз, да. Мне кажется, там да. есть и такие люди, которые потребовали с тебя, чтобы ты на российской программе на кыргызском выступал. Что? Я говорю, среди наших людей, мне да. кажется, есть даже такие люди, которые потребовали, чтобы ты на кыргызском да. выступал, на русской Бурят. программе. Типа, ты видел мем? Там, кажется, женщина тонет. Да-да. Она говорит «Помогите, помогите». А спасатель говорит «Каргыз, сейчас ну, ну, не знаю, они как-то за меня решают. Я еще на последнем выступлении сказала, что у меня проблемы с лифтом. Он не считает меня за человека, прям как мое родное государство. Да, там Написали, тоже типа, даже? Типа очень громкое заявление, что-то там, типа, лучше бы не стал так говорить. Я такой, бля, это шутка просто. Ну, а что они сделают? И они как будто за политику, типа, не за меня, а за политику, как будто они хорошие. А на самом деле это неправда, твоей стране не наплевать на тебя. А почему? Наплевать? Да. Ну, Значит, это не шутка, это ну, правда. Не, была. Не, не народу, а этим властям. Правительству. Да. Правительству да. На, на людей. Же. Я и french... говорю, этот хит, он вообще безобосновный. Типа, люди делают очень много разных страшных вещей, э -э -э -э, таких действий, от которых зависит, например, условия жизни целого народа, всех 7 миллионов. А ты там что-то сказал, и тебя там за так осуждают, как будто ты кого-то убил. Типа, ты наоборот прославляешь <исл cinematic> наш. Это же вообще везде так, типа, везде, в каждой стране так. типа поливать народу типа. их обманывают и ну не знаю но всегда же проблемы вот этим государственным народом ну да ну почему-то всем кажется типа а, в Европе там в Америке как-то что-то по-другому а вообще типа там шутка была не про мое государство а про них там была, типа, у меня проблемы с лифтом, он не считает меня за человека. Кстати, у вас такая фигня с государством. А иди поменяли шутку? Они мне наоборот стрелку. Я такой, ну, ладно, пойдет тоже. Ну, они шарят в юморе, походу, так реально сработало. Так это нормально же, это же шутка. Я бы даже серьезно сказал, ну, это так и есть. Как? Твои родные относятся к твоей творческой карьере. Нормально. Они типа рады. Твои родные ты в Бишке, в Кыргызстане? Ты здесь да, один или у тебя здесь тоже кто-то есть? Здесь есть сестра. Ты с ней живешь? Или один отдельно? Не, отдельно. М -м. Чем в другое свободное время стендапа занимаешься еще? Да, ничем. У меня вообще не бывает свободного времени. Всегда выступаю, всегда на улице. Каждый день выступление? Почти, да. Странно, я тебе написала, типа, когда сможешь, ты в любой, в любой день. Ну да, типа, если, например, ну заранее а -а -а. планирую, что я отменяю или не записываюсь куда-то. Ну, типа, в 17 к тебе и в 8 туда. Вот так. Прикольно. А если не было бы тебя, я бы тоже на 17.00 где-то еще выступил. Ты сегодня уже выступал где-то? Нет. Ты сейчас вот после подкаста пойдешь выступать? Угу. 8, да? Да. И все, все не будешь выступать, только там будешь? Ну, если выйдет где-то в 9-10, наверное, я выступлю, да. А тебе может быть в течение дня еще напишут, и ты поедешь выступать? Ну давай, я же в центр буду, сразу залечу. А у тебя есть менеджер? Или ты сам Нет. эти вопросы решаешь? Какие вопросы? Ну там, где тебе выступать. Я Расписание. сам иду выступаю, типа. Куда звали, я туда и выступаю. Не выходили на те еще люди, которые хотят выступать твоим менеджером? Так зачем они? Вообще? Я, я наверное, знаю. даже когда буду ебать, каким популярным я не буду. Типа, у меня не будет менеджера, я сам. Ну, типа, там уже такие масштабы, такие масштабные выступления, то, что надо будет уже покрупнее вопросики решать, и там менеджеры нужны. Мне ну, так я кажется. Знаю. Ну, возможно, если прям не буду успевать, то возможно. Как ты считаешь, человек может научиться юмору шутить? Научиться шутить? Да. Конечно. Ну, типа, есть люди, у которых как будто бы там с рождения как-то я себе сказал, угу. типа, чувство юмора есть там, как правильно шутить, что подмечать. А если у человека нету этого юмора, или если есть то как его развивать или как его получить? Да, можно, типа, всем. всем можно научиться. И я тоже, типа, не умел, не, не умел писать шутки. Научился. Ну, с ребятами из Крылстендапа, а потом в открытом. Вот так потихоньку развивается. Еще есть книга, Библия, комедии. Вот надо читать, там тоже очень много можно научиться. Назови самых твоих любимых фаворитов в стендапе. Ну, как-то банально будет. А Сабуров, Шербаков. Не знаю, Комиссаренко, наверное. И... Гуран. Амарян? Угу. И Амарбек это в Москве когда на бабки кидали? Ну да. Очень много. Расскажи про самое крупное кидаловое. Ну, там долг брали и пропали просто. Сколько? Там где-то 10 тысяч. Нормально то обошелся. Еще, когда делали документы, тоже наебали. Фальшивые дали или Свои вообще не же дали? Ребята, но им не стыдно было кидать меня. Когда регистрацию делал? Как жить после такого, как после того, как мои и Тоже очень стыдно. Что сказал? Ты когда регистрацию типа делал? Да, да, да. Тебе не сделали вообще или фальшивую дали? Нет, вообще пропали, взяли деньги все, где-то через три дня будет готово и все нету его. Ну, это нормально. Нормально. Это Москва. Знаешь такого блогера Азирета Османов? Да. Он тебе писал? Да. Вы сняли с ним? Нет. Почему? Потому что не хотел. Ты не хотел? Почему? Да просто. Ну, ну скажи почему? не знаю, я просто не хотел. Тем более, я обещал первым э, сняться у Адилета Новойбаева, ага. он мне раньше него написал, сказал, не могу. Ой, раньше него говорю, ну, типа мы планировали в октябре снимать, а он в сентябре пришел и такой, давай с ним. Я говорю, я в октябре должен у Адилета сниматься. Mm -hmm. Ну вот он уехал обратно в Крыс, там. А И еще типа у нее уже ходят на Кыргызском. А ты хочешь на русский, да, уже выходить? Да. Я тоже. Поэтому тебя позвал. Спасибо. Нормально пообщались. Все, пока. Как тебе встреча? Давай, с Азиретом закончим. Короче, смотрю, он приехал, прилетел в Москву. А он этот... Я ему писал, или он видел. Ты видел документальный фильм про курьера, который на лекции ездит? Нет, я не смотрю его видос. Нет, это мой видос. А, у тебя? Да. Нет. Ты вообще у меня видел какие-нибудь на канале видосы? Ты какой видос сказал? Курьер? Да, который на лекции ездит. Он на лекции развозит. Нет. KFC. Я видела, как... Э наркотики доставлял или что-то там? Да, это пилотная серия веб-сериала да, случайно была. попался наркотик или как? Да, там это типа... Это реально так было или это подставлено какое-то видео по сценарию? Реально ли это видео или да. типа... Ну, типа специально снимали. Ты, ты поверил, что это реальное видео? Да нет, ну... Но... Ну как смотрелось, как будто реальное видео? Да. Не, это это художественный вымысел. Это... Ну, в конце, как будто, типа, как он нашел тебя в туалете. Ну, вот это интересно было. В смысле, как нашел? Искал по ТЦ и нашел. Ну, там же много организаций зданий, типа. Ну, ходил, короче, нашел. Я что, вино, это у него надо спрашивать, что он меня нашел. Ну вот, тогда я подумал, ну, понятно. Ну, прикольно снято, согласись. Да, очень. На одну камеру прикинь, один снял. Вот так ходил, вот так сам снял этого мужика где-то нашли. Это мне помогали ребята снимать. Э, знаешь, есть э, Ади Крайс. Да. Адиль Ади То он помогал снимать. Другие там ребята еще. Вот, мы про что говорили? Про Азерета. Я, короче, смотрю, он прилетел. И он, наверное, видел. Но он сказал, что он смотрел мои документальные фильмы. Я там про Кыргызов снимал. Про курьера, про строителя, экскаваторщика, про идишку одну, она на трамвае mm -hmm. катает. И он мне пишет, типа, Ситек, давай встретимся. У меня там... Якобы у него предложение есть. Я mm -hmm. поехал, встретился. Он говорит, типа, я вот хочу здесь снять материал. У меня есть сейчас 4 человека, с кем бы я хотел снять. Я хочу, чтобы ты мне снял. Он мне написал, что давай завтра снимем, у меня завтра, типа, крутой оператор придет. А так сказал? Да. Серьезно? Да. И, короче... Я сказал. Он говорит, типа, я вот э, хочу, чтобы ты меня снял, потому что мне нравится, как ты снимаешь. Типа, ты талантливый, прикинь. Я такой, ну, классно, прикольно. <с он, он, и я ему говорю, что, за сколько, за сколько, типа, снять? Он типа думал, что я ему бесплатно сниму. Прикинь. Типа я ему сказал, за сколько он удивился. Он сказал, типа. Точно не помню, как бывает. Он, он типа нахуй. сказал, скажи какую-нибудь сумму такую по-свойски. Угу. Я так подумал. Ну, по-свойски так по-свойски. Я ему сказал, типа, по пятнадцать тысяч сниму каждый ролик это вполне по-свойски, потому что там, ну, блин, здесь цены и такие. День снимать еще. Не знаю, наверное, весь день, и монтировать это потом, mm -hmm. туда-сюда. Я mm -hmm. реально в голове у себя mm -hmm. посчитал какую-то сумму, потом отнял, и ему со скидкой сказал, вот столько. Mm -hmm. Он сказал, типа, я с этих роликов даже столько не заработаю, сколько ты мне сказал. Mm -hmm. Типа, у меня там нет интеграции. Я ему говорю, ладно, хорошо, давай я тебе сниму. Только не четырех, а вот э, он всех там сказал, протяскал. Я говорю, вот мне с Эльдосом интересно. Mm -hmm. Я хотел с тобой познакомиться. Я говорю, давай, я про него тогда тебя сниму. Откроешь. Почти бесплатно, хотел снять, про тебя все дела, а потом он слился. Я думал, он слился, потому что он другого нашел за бесплатно, а оказывается слился, потому что ты не захотел, да? Не знаю, там же еще другие ребята есть. Так я тебя хотел снять. А, только тебя хотел? Только тебя только тебя говорю, только меня хотели да? снимать, а другие типа не были, Ты же, типа четырех он предложил снять. Да, я отказался от всех, сказал только тебя буду снимать, mm. тебя, льдос, тебя. Значит, из за то, что я слился? Ты ему просто отказал прям, или просто <свят> слился? Да, я сказал, не могу. Mm. Даже если бы я согласился, я бы сказал, давай бабки, ну, приятно. <свят> Сколько ты попросил? Ну, я не знаю, если бы я согласился. Я не согласилась. Мы же с тобой без бабок договорились, да? Да, Нормально все? Сейчас мне после темы кредит не придется брать? Нет. Хорошо. А правда то, что стендап-комики могут своих друзей и знакомых водить на свои концерты бесплатно? Да. Есть? Это правда, да? Да. Классно. Ты что, намеков вообще не понимаешь? Да, я понял. могу, но любой, типа. Да не, я куплю, я билет куплю. Мне же надо поддержать твое общество, правильно? Это же отказ твой заработок зависит. Ну, реально, это круто. Есть ребята, которые давай, типа я говорю, там билет стоит столько-то рублей, они такие, бля, бесплатно, ничего, никак. Я говорю, ну, ты на меня пришел, так поддержи. И вот так. Но это как-то даже некрасиво им сказать организаторам. Типа, у меня там вдруг пришел муж бесплатно. Как некрасиво. Потом я говорю, либо ну, вот так, либо нет, никак. Вообще сейчас у людей странное, да, вот это понятие поддержки, да? Да. Типа, я тебя поддержать пришел, а муж бесплатно. Вот Я тебе пришел поддержать муж из своего кармана, да, дать деньги. Прям. Как тебе встреча с ногой Баевым? Ну, кайф, вифовый чел. Нормальный Да, прям очень нормально познакомились, очень близко. И охуенно чел. Погуляли, посидели, похавали, сняли. Ты босс. Какие у тебя планы? В Москве сколько ты еще собираешься? У тебя есть планы куда-нибудь дальше двигать? Да, вроде нет. Я вообще собираюсь остаться здесь. Ну, тут жить, копить дом. Ты есть гражданство России? Нет, вот хочу получить скоро. Ты хочешь получить гражданство здесь? Uh -huh. Строить семью и остаться навсегда. Uh -huh. Прикол. Ну, наверное, буду съездить, э, типа, когда надо. И можно, может быть, в Секоль. Когда последний раз дома был? Где? Ну, в Кыргызстане. Ну, вот четыре года назад. А, ты как приехал первый раз, да, и еще не Да, еще не поехал А есть в планах? Ну, вот я собираюсь скоро в Казахстан съездить, и... Оттуда можно в Бишкек и обратно. А в какой город? Шимкент. В Выступление там будет? Да. Как дела вообще обстановка в нашей стране сейчас? Ты следишь? Нет. Ты пофиг? Не то, что пофиг, но просто неинтересно, а что там может произойти. Просто... Не знаю, там человек из тюрьмы вышел, президентом стал. Старый президент в тюрьму сел. Ну, Неинтересно? 0% <laughs> от тебя интересно. Ну да, волнуешься, думаешь, там какое будущее ждет нас, что делать дальше, где жить, где нашим детям жить. Ну, есть какое-то ощущение, что это нормальный президент. Да? Почему ты так Но, считаешь? Ну, типа, где-то 30-40%, а 60% что хоть. Думаю, что то же самое. Хуйня. Ничего не изменится. Да, мне кажется, из раза в раз хуже у нас президенты. Вот. Типа до этого мы думали, что плохо. А эти нам показывают, что такое на самом деле ну, плохо. Ну, бывают и хорошие дела, и плохие. Но мы всегда обсуждаем, что-то плохое. А что-то хорошее вообще, типа. И по новостям что-то показывает, что Постоянно что-то плохое, хорошее мы не замечаем. Что, Эльдов? Что? У меня все. У тоже. Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Взаимно. Надеюсь, будем дальше вместе двигаться, встречаться, общаться. Ну да, конечно. Пойду, куплю билет на твой стендап. А где это самое круто посмотреть? На какой локации, как ты думаешь, в ближайшее время? нужно в стендап-стор там будет рост-батл а это не скоро это после локдауна будет решил чем будешь на локдауне заниматься нет мне предложили в камеди-батл прийти и дует как дует с кем-нибудь я вот думаю идти идти новый сезон камеди-батл будет Почему ты думаешь? Конечно, иди. Медийное свое прокачаешь. Может, выиграешь. К 3 миллионам еще добавишь. Еще три миллиона. Ну, думаю, стоит, идти, нет. Мне кажется, стоит. Спасибо, Эльдос. Встретимся нет. на твоем стендап-концерте.